Сейчас я хочу перейти к проповеди. И на прошлой неделе мы слышали проповедь, то есть я не проповедовал, а до этого я проповедовал и давал два, две, два мессера, два, две проповеди, которые назывались «Поднимая омер» или «Вознося снопы». И все, наверное, помнят, там я говорил про какие-то вещи, связанные с готовностью нашей души принять новый уровень взаимоотношений с Господом. И я говорил о ячмене, что мы ячмень, или что мы должны приносить Господу Богу ячмень, плод, с любого места, с любых обстоятельств, где мы бы ни находились. Мы разговаривали много о ропоте, которые, такие знаковые вещи, которые произошли с народом Израиля от момента выхода из Египта до получения э, торы, и там одним таким знаковым, постоянно возвращающимся на самого себя опыте, был ропот. Ропот, ну, когда не водопад ропщет, а когда люди все время бухтят и бурчат, потому что им чего-то не, не нравится. И хоть даже тот ропот во многих случаях был достаточно обоснован, мы все равно видим отрицательную, э, отрицательное влияние ропота. И мы можем извлекать с этого... Э, Уроки есть масса, масса всяких вещей, которые мы можем оправдать логически, но мы можем также по практике видеть, что произведение этих оправданных логических вещей часто горем лануле боя влияет на нас отрицательно. Ропот это одна из таких штук. Мы читали про силу чудес когда вера народа могла обновляться и выстраиваться. Но в тот же самый момент чудо, которое может поднять себя на пик э, веры и открытия перед Богом, когда это чудо спадает, человек падает моментально вниз. И поэтому очень важно выстраивать нашу веру не на чудесах, то есть не избегать надежды, что может явиться чудо, но выстраивать нашу веру на повседневной жизни, желая откровения Господнего во всех областях, во всем, во всем, что случается с нами. И это на самом деле да, достижимо, и именно это делает тебя стабильным и глубоким. Мы говорили э, на тех двух проповедях о рассечении скалы и о том, что была исцелена мертвая вода в каком-то водоеме, куда бросили кусок дерева. Это явно мессианские символы, то есть, Новый Завет, комментируя вот эти вот моменты истории, ясно говорит, что это было пророчество о грядущем Машехе, мессии Христе, в котором есть наше упование. И мы здесь должны понять, что кажется неприступная стена, кажется все. Но если ты свое сердце раскрываешь перед Ним, то скала рассечется, истечет из нее вода. Если окружающее тебя все, это чистая мертвячина, если ты найдешь в себе силы поместить в эту мертвячину крест Машиаха, на котором был распят Иешуа, то обстоятельства изменятся. Это обещание, это пророчество. И также мы на протяжении всего этого, особенно последняя моя проповедь, две недели назад я говорил, о месте Хорев, горы или горной гряды, с которой говорил Господь. И Хорев с иврита переводится как лохров в разрушение, такое пустынное состояние. И одна женщина в комменте, потом как будто воск... То есть я когда читал ее коммент в чате, как будто она воскликнула, «Леон, так вы же о кресте говорите!» И я вам хочу сказать, да, конечно, потому что крест или хорев, или жертвоприношение Ицхака, или все те трагические обстоятельства, это все одно и то же, только в разные поколения, раскрывающие по-своему для того поколения Творца и Его милость и знаете, в послании к евреям написано, что Бог многообразно говорил в пророках, то есть разными-разными символами, путями, обстоятельствами, посланиями, цитатами, символами, когда пророк Исая измазывал себя чуть ли не в навоз, когда там были всякие странные, ужасные, сверхъестественные огонь с неба вещи – но там сказано «в последние дни», то есть время, когда мы живем, и, как я уже как-то говорил, «последние дни» — это непонятная точка на графике последних дней, где мы живем, или здесь, или здесь, очень непонятно. Избегайте, пожалуйста, пророчества о датах и сезонах. Это неправильно, по Писанию неправильно. Даже Ишуа сказал «я не знаю дату, сезон и, и время, только власти моего Небесного Отца». Но! Но суть здесь является, что Бог последнее время говорит через Иешуа и Новый Завет раскрывает слова, смысл, всеобъемлющую любовь нашего Господа. Но без того, чтобы вникать в полный текст этой книги и становясь только на позицию Нового Завета, мы теряем много важных кусков. Поэтому давайте продолжим учить и размышлять. И я хочу сказать, что в, не в этих двух предыдущих моих проповедях, а ранее, я еще говорил о неких трех позициях, в которых открывается Сын Божий в священных писаниях, и он не всегда открывается под именем Иешуа Хамашиах. Допустим, в книге Бытие, в третьей главе, когда он производит Суд в Эдемском Садон открывается под значением «Имрата Донай» или «Глаз Господа Говорящий». И всякий раз, когда он раскрывается в Священном Писании, то всегда есть или две из четырех, или одна из четырех ипостасей, которые соответствуют возможности несения Божьего присутствия на землю. То есть в Эдемском саду э, Имрата Дунай или в послесловии Иоанн пишет, ибо слово было у Бога, и слово было Бог, то есть это про Ишуа говорится, он раскрывается как судья. Помните, он определяет суд для Адама, для Хавы, для Змея, для земли. Он определяет будущее состояние упадка из-за того, что ты послушала глаза этого вот пресмыкающегося. В дни своей физической жизни, когда Ишуа ходил по земле, когда он являл чудеса или являл свою слабость, когда он являл свою человечность, мы видим, что основное его служение было вокруг двух ипостасей Когена, священника и пророка. Но мы знаем, что когда он явится в будущем, то придет как царь царей и шофет. Написано, опять будет э, лишь пот. То есть тогда в Эдеме судил, в втором пришествии судил, но пока мы живем в этой полосе, в которой он не хочет нас судить и хочет являть нам пророчество и кигуна, пророчество, то есть, чтобы в нашей жизни явным стал Господь Бог, а кигуна или священство, что как написано, он денно и ножно оправдывает нас перед престолом Творца, покрывая наши грехи своей жертвой, то есть Пользуемся моментом, поэтому написано в деяниях апостолов, ибо сегодня день спасения. То есть все это продолжение пока опять не вернется в ипостаси или в позиции царя и это Написано в другом месте Нового Завета, что во втором Тимофея, по-моему, в начале 4 главы, там сказано «и в последние дни придет и произведет суд над живыми и мертвыми». И вот все эти мысли, они как бы все равно витают перед дарованием Торы, вот как раз перед теми днями, которые мы подходим и которые мы будем разбирать дальше. Я буду продолжать читать из 19 главы исхода сегодня, и мы будем еще в, той же самой, в том самом месте, и хоть мы говорили о 49 днях, и как некоторые переводят, 49 уровней или 7 уровней, на 7 раз разложены, неважно сколько уровней изменения, исправления внутренней нашей души, чтобы подготовиться к абсолютно новым взаимоотношениям с Господом Богом. И э, мы будем вот продолжать и э, Первый урок, я сегодня хочу сделать два урока, и каждый из этих уроков будет разбит еще на маленькие подурочки такие, такие малюсенькие урочки, такие. два урока, первый из них называется После подготовки еще чуть-чуть подготовки». Что это значит? Ну все, наверное, особенно те, кто постарше, издавали экзамены, ты там зубрил неделями, даже может быть, не знаю сколько, и ты подходишь к экзаменационной двери, и ты знаешь, что... Ты заходишь через одного, и ты все равно ищешь хоть какой-то конспект, глянуть. А, а вдруг, то есть, и была такая поговорка: не наелся, не налижешься. Но в этот момент ты все равно хотел и наесться, и нализаться, то есть, глянуть чего-то. Хоть в последний момент еще чего-то. На самом деле это не безосновательное состояние. И в Писании мы видим целый ряд образов которые происходят в последний момент, и я не буду их интерпретировать, каждый пускай интерпретирует их так, как он хочет, но дам вам просто несколько примеров. К примеру, в еврейской традиции говорится, что в сумерке перед наступлением шаббата, когда, казалось бы, уже все творение дан и закончено, и мы слышали пару дней назад Алекс Бленд на эту тему, делал у нас закрытый урок, некоторые из вас присоединялись. Он учил, что вот в эти сумерки, в это какое-то там пару часов были сотворены какие-то нечистые существа, но как бы на них времени не осталось, и они остались бестелесными. Так это или не так, сложно судить. Но вот этот момент, последнего момента, он все равно существует в Писании. Или Иешуа. он служил два с половиной года своим ученикам, или три года, там разные подсчеты есть и он подошел к пиковой точке своего служения. Вот последняя вечеря, они разделили хлеб, уже Иуда ушел его предавать. И вдруг опять высвечивается вот этот маленький последний кусочек. Ученики заснули, а он горячо молится. То есть можно в последний момент чего-то еще сделать. И вот здесь, когда мы подходим к горе Синай, мы вдруг видим, что... Вот перед Уже все было сделано, уже все было прочитано, прочесано, прочесано об, обговорено, уже все было сказано. Но вот они уже подошли, они стоят в, посреди этого горного хребта, который называется Хорев. И Господь опять говорит Моше, э, иди сюда, иди поднимайся наверх. Я прочитаю 19 главы Исхода, вместе с вами, пожалуйста, открывайте Священное Писание. Мы читаем со 2 по 6 стих вместе. Давайте, открывайте Священное Писание там, где вы сидите. Сделаем, как корейцы сейчас. Знаете, как корейцы делают? Они, когда читают в общине Священное Писание, всем залом читают. Для чего они это делают? Наверное, чтобы проснулись те, кто заснул. Но мы, наверное, не спим. Я надеюсь, что никто не спит. Поэтому давайте читать вместе. Еще раз, пожалуйста, подтвердите. «Меня слышно нормально?» Э, в... Ну, здесь-то вам, наверное, слышно. Пишет нормально, да? И двинулись они из Рефидимы, пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моше взошел к Богу и возвал к Нему Господь с горы, говоря: Так скажи Дому Израилеву извести. «Сынам Израиля, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником» и народом святым вот слова которые ты скажешь народу израилеву то есть вот последний момент вот-вот-вот будет произнесено десятисловие которое называют некоторые десяти десятью заповедями или десятью речениями или назовите их как угодно но нечто невообразимое творилось там и в истории вообще людского рода никогда больше ничего подобного не повторялось, когда весь народ стоял под горой, а над горой восседал царь царей, которого не может вместить ни одно физическое место. И многие комментаторы говорят, непонятное там совершалось. Вот перед всем этим событием Бог говорит Муше, ты скажи им вот эти слова – и сделайте последнюю подготовку перед подготовкой. Но я хочу немножко покопаться в словах, которые здесь сказаны, и э, чтобы мы разобрали здесь две, две идеи вот в этом в первом уроке, который я назвал последняя подготовка перед событием концепт Амсгула. Амзгула с иврита переводится как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 «Семью раз десять» или «Мое послание». Он здесь, даже в этих числовых наборах, говорит эту, это слово еврейскому народу. «Амем» — это «арбаим». Слово «арбаим» — это э, буква «арбаим», э, буква, цифра «арбаим» — это тоже странное число. 40 дней был потоп. 40 лет было хождение по пустыне»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 Конституция, если хотите, которые просвещены светом, и им сказано, если ты будешь слушать глаза Господа, то все это будет с тобою. Но здесь, конечно, начинаются проблемки, потому что мы все особо не слушаем. Это вторая часть вот этого первого урока. Что значит слушать и исполнять все постановления мои? В ново... Евангельскую эру, которая началась, скажем, в конце 19, го начале 20 -го века, во многих христианских церквях под влиянием Лютера стало входить и постепенно и до сих пор усиливаться влияние вот этой фразы поверия. Как не достичь чего-то? Поверь. Верь! Верь, говорю тебе! Помните в этом фильме, э, там, где Остап Бендер был? «Исцеляйся, говорю тебе!» э, Слушайте, я сейчас, конечно, не надсмехаюсь и не утрирую, просто Лютер, который был даже сторонником того, чтобы послание Иакова из-за его выражения, что «покажи мне веру свою через дела», помните такой Иаков говорит? Он был сторонником, чтобы выкинуть... Послание Якова из Нового Завета. Но почему он это делал? Он вышел из католицизма, из той суровой реальности, когда все настолько стало логистически и легалистически, и номинально. И эти вещи, к сожалению, прослеживаются практически во всех религиозных структурах очень часто. И, скажем, во времена Ешуа, и некоторые направления иудаизма тоже стали чисто легалистическими, сегодня тоже, я не говорю все, но есть направления в иудаизме, которые стали чисто, заповедь сделал, это очистит тебя, заповедь не сделал, это тебя отошлет в гейном, то есть ты как будто под расстрельной статьей ходишь все время, и Лютер восстал тогда, но человеку не хочется много на себя обязательств брать. И поэтому он хочет удалиться от этой идеи. Э -э «Сделай, соверши мое слово, то, что я говорю». «Если будешь слушать глаз мой, исполнять повеления мои, то я хочу быть просто облегченным». Короче говоря, эта штука извратилась, но Писание неумолимо, неумолимо. Они говорят нам, Ребята, не будьте буквоедами, но совершайте заповедь, растворяя ее предварительно в своем сердце, а потом живя ею, светясь ею. И когда ты там, я не знаю, что-то сделаешь чуть-чуть не так, из лучших побуждений, ничего страшного, небесный Отец, Бог милости, который даже в ангелах усматривает недостатки, тем более в роде человеческим, обремененным плотской природой, Он благословит твои добрые начинания, и ты будешь излучать свет. Еще на эту тему говорит очень-очень-очень четко. В Иоанна, в 14 главе, с 23 стиха, давайте опять по-корейски. «Кто возлюбит меня и слово мое соблюдет, тому придем и к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца». То есть идея, вот эта вот, которая была там носена и провозглашена нашим машехам, была утверждена еще более жестко, что мы должны быть делателями услышанных слов, а не только воздушными, аллилуйя. Это очень важный момент. И э, я надеюсь, что вы слышите меня, и я даже провозглашу с верою слова тоже из Иоанна 14 главы 26 стих, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит нам, на, вам все, что я говорил». То есть Ишуа говорит, действие руха кодеш – это периодически совершать чудеса или делать пророчество, но на постоянной основе обновлять в нас жажду о Богопознании и о наполнении словом словами, заповедями, постановлениями, чтобы это жило во мне, и я жил ими, не напрягаясь, а живя, ну, скажу такое грубое слово, «бекайф», с удовольствием, потому что заповедь, она не повергает в уныние, и она не оправдывает меня, но она делает меня способным быть аин, вем, «мэмм», видеть, Глазами Господа, совершенства, амем, быть той живой водой, которая приносит освещение, стабильность и избавление. Амсгула это то, что нам вот говорит это слово, по крайней мере, так я его увидел субъективно. Если вы видите его по-другому, тоже никаких проблем в этом нет. А я хочу сейчас перейти ко второму уроку. И здесь когда Господь разговаривает с Муше в этот последний момент, типа последняя, повторяюсь, последняя подготовка, после последней, он говорит такие слова «осветитесь». И сегодня уже Миша Климов говорил целую парашу на слово «осветитесь». «Осветитесь», «осветитесь», «осветитесь». Наверное, кто-то из детей нарисует картинку, в которой будет стоять такая душевая и... Вот когда я говорю об ассоциациях, осветитесь, для меня это много воды на тебя выливается чистая вода. Вчера мы, когда делали Кабалат-Шаббат, то кто-то из детей, мы сидели 10 человек за столом, сказал: давайте поиграем в ассоциации. То есть я слово говорю, какое оно у тебя вызывает ассоциацию. Мы смеялись долго, потом разошлись. То есть когда я говорю слово осветитесь, у меня ассоциация вот такого напорного Крана и на тебя льется много-много-много чистой очищающей воды. Но давайте прочитаем опять по-корейски из исхода 19 глава, и мы почитаем с 10 по 15 стих. Все взяли э, Библии там, на другой стороне экрана. Я сейчас захожу в Шавейцион э, Мишартим. И смотрю, не, а, вот начали выставлять фотографии, молодцы, но я не вижу фотографии, где вы э, стоите с душевой в своей руке. Э, хотя бы душ с водой, э, ладно, давайте читать. Или Библии откройте, сфотографируйте, что вы читаете сейчас вместе со мной. Исход 19 глава с 10 стиха. «И сказал Господь Моше, пойди к народу и освети его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к ее подошве, основанию горы. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Рука да не прикоснется к Нему, а побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то, или человек, да не могут остаться в живых. Во время протяжного трубного звука могут они только взойти на гору. И сошел Муше с горы и осветил народ, и они вымыли одежды свои. И здесь Муше проявляет собственную инициативу, Бог ему этого не говорил на горе в 15 стихе, он еще добавляет и сказал, сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. Вот я хочу сейчас разобрать вот эти вот три момента второго урока. И у нас сейчас час. И 10 минут, поэтому я вижу вполне достаточно времени этого сделать. И я надеюсь, что вы не будете уже переключаться на другие э, интернет-вещания и проповеди, которых полным-полно в интернете. Они лучше моей, но поскольку вы все здесь вместе, мы хотим это уже добить до конца. Три вещи я хочу прокомментировать сейчас во втором уроке, который назвал «Освятись». Первый – это вымоют одежды свои, второе – проведи черту со всех сторон и берегись, восходить на гору, и третье – не прикасайтесь к женам. Что для меня эти стихи значат? И э, давайте как бы вместе поразмышляем. Помыть одежды. Разве в этом есть ну, большое значение, что там Богу воняет у меня пот, или нет. Творец миров, он пронизывает и находится везде посреди пастбищ даже вонючих бегемотов. Я когда-то был в зоопарке и видел большой бассейн, в котором стоял бегемот, и там была такая вонь. И что Господа Бога сильно напрягает состояние нашей одежды, и некоторые, пользуясь таким методом интерпретации, забывают пользоваться дезодорантами или одевают зачуханную одежду, или, как пишет Павел, расчуханную одежду, оголяя себя со всех сторон. Слушайте, на самом деле Господу Богу, я не думаю, что это важно, но Ему важно, чтобы, приходя к Нему, мы соблюдали торжество внутри себя, торжественность. И вы знаете, сколько это уже, два месяца, наверное, прошло, как моя дочка вышла замуж, и почти все люди с общины пришли на свадебную, свадебную церемонию. Все были настолько красивые, что я прямо Нине говорю, вау, смотри, вот ради этого стоило замучить все это. Потому что торжество внутри. И мы должны приходить к Творцу миров с торжеством. Очищенные с торжеством внутри. Одевая, ну, по крайней мере, нормально. И торжество должно просто переполнять нашу внутренность. Ну, это вот такая первая мысль. Вторая – проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору. По жизни у каждого из нас есть определенные физические ограничения. Допустим, я люблю горы, но зная свою мышечную силу или свою выносливость, или свой страх перед высотой, я не лезу туда или стараюсь не лезть туда, где мне будет вредно. Очень часто наш пытливый ум перебарывает наше желание быть в норме. И именно поэтому апостол Павел в одном из своих посланий сказал такие слова. «Все испытывай, лучшего держись. Все мне позволено, но не все мне полезно». И здесь, вот когда я читаю эти стихи, я как бы вижу, Моше такой супер-супер-лидер. И есть определенное поощрение быть как Моше. Некоторые люди слышат это и стараются. Просто дисциплинируют себя вот на онлайн зумовских уроков для лидеров. И я как раз провожу характеристики, которые характеризуют лидера, которые толкают его вперед, чтобы это как бы в тебе вложено, и ты двигаешься, и книга, которая, книги, которые описывают Моше, они не только Моше описывают, они нам говорят, старайся. Вот посмотри, например, скажем, Ягушуа Биннун. Он старался, он был при своем учителе. Но есть какая-то норма, куда тебе заходить еще не стоит. Ты еще не готов. Ты можешь туда зайти, но тебе это повредит. Каким образом? Возможно, ты услышишь какие-то вещи, которые неправильно по своей неготовности интерпретируешь, и как результат просто будешь убит стрелой, сомнением разрушить тебя чего-то. Короче говоря, с одной стороны, мы должны стараться искать и стремиться, но есть некоторые вещи, где мы духовно, наверное, еще не можем, или каждый в своей градации. Там вон они гоняют бесов, я пойду вместе с ними, с метлой погоняю бесов а я еще не готов, а они готовы, а я нет, а я не в том состоянии. А почему я не в том состоянии? Да потому что те же самые заповеди, про которые Господь сказал, я еще не в том состоянии, я сейчас не улыбаюсь, я в реале говорю. Мы переходим от славы к славе, Писания говорят, от веры к вере. И когда ты молодой верующий, то тебе, наверное, некоторые области еще рано соваться, возьми, ты двасес, Обоснуйся, утвердись в понимании священных писаний, чтобы они раскрыли твой разум и утвердили тебя, и потом копайся, и заходи в более какие-то мистические объекты, а некоторые люди, они как бы сразу, то я нырну там в какую-нибудь мистику эсхарта, или я там начну сам зубрить книгу о сферот какого-то раби, которого я не понимаю, и потом люди, они им снятся всякая чушь они начинают быть психически неуравновешены, они начинают залазить в такие вещи и дебри, которые им не нужны. Они становятся какими-то духоманами, которые видят все, это, все нечистое в каждом углу. Лама, почему с тобой такое случилось? Потому что тебе была предложена черта. Развивайся спокойно, не прыгай ты никуда. Читай священные писания, будь на собрании, занимайся добром и злом, «Будь интересантом, пробуй, но отступай, если что-то не идет. Потом еще раз пробуй». В моей жизни такие вещи случались многократно. И я благодарю Господа, что иной раз, как бы заходил куда-то из-за вот этого вот желания перейти черту, начинал чувствовать палец палиным нос обжигается, возвращался назад лет через Х опять приходило желание и заходил глубже. Знаете, некоторые еврейские толкования говорят, что такое случилось с Адамом. То есть Господь Бог, да, хотел, чтобы он вкусил дерево добра, познания добра и зла, но сделал он слишком рано. И здесь как раз на эту тему говорится. Не переходите черту до момента, пока не услышите трубный голос. То есть Господь раскроется вам. Есть на все время. Не надо... Парень с девушкой встречаются. Начали встречаться. «Я тебя, я тебя, я тебя, я тебя, я тебя». Прыг в крова. «Да подожди ты, дай яблоку созреть! На все есть свое время! Зачем тебе терять благословение, когда просвучит трубный голос, и тебе скажут под хупою, и варех лыхаду найва и все будет тебе». И многие молодые люди не учитывают этот момент. Я каким-то образом, наверное, интуитивно перехожу к этой третьей части, о чем я хотел говорить в этом уроке. Не прикасайтесь к женам. И если мы читаем внимательно этот текст, Господь Бог такого мужа не сказал. Но мы видим, что когда Он пересказывает слова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 который написал, нет, нет, нет, какой ворд крафт? Это Гоя написал, ну Сон разума, Гоя еще не знал игру Сон разума рождает, короче, нам нужно чаще работать со своим разумом, составляя его просто заткнуться потому что мы должны доверять нашему супругу. И тогда наша жизнь превращается из ада в рай. Это как раз то, о чем Бог сказал Адаму и Хаве. В заключение, еще раз повторюсь, мы начали из этих трех статусов, которые записаны в книге «Исход» очисти одежду, проведи черту и веди себя правильно в браке. И если мы посмотрим на эти три выражения немножко по-другому, то очисти одежду – это кто ты есть, потому что там написано «каждый свою одежду», то есть кто ты, что твоя личность представляет. Проведи черту – это некая общественная твоя миссия, то есть ты сам не переходишь и за другим наблюдаешь, чтобы не перейти, а быть в браке – это я и моя супруга, или твоя супруга, муж и мужчина, и мужчина и женщина, только. Мужчина и женщина только. Я оговорился, да? она да. я, я оговорился под современной современного разложения общества. Мужчина и женщина только! И очисти одежду, это я, Провести черту ⁇ это моя общественная жизнь, а брак ⁇ это мужчина и женщина. Только правильно вести себя. На самом деле, когда мы говорим о 49 днях сферат омыры, приходя к шавуоту, мы должны понимать, что мы, каждый человек, это три вот этих направления. И здесь во всех этих направлениях мы должны являть свет Господень в мир. Тогда имя нашего Спасителя будет прославлено. Тогда очень много семян будут посеяно. Тогда граунд, земля, будет готова к его сверхъестественному приходу. И как Писание говорят, от востока до запада будет виден он, и склонятся перед ним даже цари земные, которые восставали. А все мы являемся инструментами. Помните Амсгула? Помните, что я говорю про амзгула? Вы амзгула, мы амзгула для служения Ему небесному Творцу. Моя молитва, чтобы Господь помог всем нам. Я хочу помолиться. Я хочу помолиться. Я сразу беру микрофон. Я забыл, что у меня микрофон здесь. Небесный Отец, прошу тебя, силою Святого Духа помоги нам быть готовыми, очищенными. Готовыми, еще раз готовыми и очищенными. Находя себя иногда слабыми, просить о Твоей силе. Разболтанными просить и дисциплинировать сами себя. Освещаться, углубляясь в Твое Слово. Прошу Тебя, Господь, за каждого, кто сейчас на связи с нами. Помоги каждому, каждому, неважно, где он находится. Ребенку или взрослому, рисующему сейчас, картинку или бегущему фотографировать душевую эту штучку, с которой вода льется. Помоги каждому из нас быть светом, солью, светом, инструментом. Мы благословляем Твое святое имя, Небесный Отец. Благодарим Тебя, просим, чтобы Ты хранил нас всех здоровыми. Просим Тебя, Отец миров, чтобы позволил нам в эти дни познавать Тебя. Я молю Тебя, чтобы Ты поддержал. Сейчас начинают люди уже говорить, что ситуация ударяет не только по нервам, но и по кошелькам, чтобы Ты давал порносу каждому и чтобы давал достойную парносу каждому. Еще раз ободряю всех вас участвовать в пожертвованиях. Написано в книге, книг «Так испытай меня, говорит Господь, и дай от своих того, что у тебя есть, и посмотри, не смогу ли я дать тебе до избытка.